Так, мы, короче, садим с лукой гуляем. Привет, а у тебя есть какие-нибудь цветочки? У меня ничего, у меня, меня цветочки ну, нет. нет. У меня есть вот такие цветочки. А такие мне не нужны. Я хотел красить и сделать для собаки. Ой, холодок, привет. Надо пойдем. Мега-секретный бункер. Олеша, да, мой Ангел, что случилось, Ангел Тедди? Ой, пес, Я забыл, что ты не можешь ходить. Надо так. спасти беду. Бедная Затем, Аля. Пошли. Бедную Алю. Все бежают у Али. Хэллоу-дог, пошли. Хэллоу-дог. С ней координаты. Ай, чё за... хэллоу Нам некогда. Да боже! Аля, ты можешь не в стенку идти? Слоудок, постой, пока что тут. Слоудок, пошли со своей женой. Целуйтесь. Да Конечно. мы все равно идем отсюда. Не, да. Да. Я уже увидел этих пышных вот, пышных, де... Ну, вот эти азалии. азалии. Да, а ты прыгнул. дура. Алия. Одна зале, две азалии. Слоудок, Сколько... быстрее. Если тут много ассалии, значит под нами очень много пышных пещер. Мне кажется, слуко ли сейчас найдем эту территорию, где будем строить дом? Олег, ты можешь вести? Подожди. Окей. Hello Ты что? А? Ой, ты убил корову, которую я хочу убить. Он выполнил за тебя твое задание. Да. Я хотел ее убить и забыл, конечно. Айду, пойду в другую сторону. Аля, ты умеешь плавать? Алька, как привезли, то что ты плаваешь? Если бы Олег добавил натерности по Дата то тут бы можно было еще увидеть здесь ЕС один двадцать. моё! Можно okay. березовым лесу построить. Да, пошли, P пошли, Клоудов. Oh, а, ah, березовый лес, я сейчас к вам приплыву. Я yeah, на yeah, no, вообще лучше. Тут, тут березовый лес большой везде, так что mm -hmm. не факт, no, что. Да, ну там самый ближайший. Знаю, ты откуда Hello. знаешь, как умно? Он... Хлоудок, ты, ты умеешь хлоук? Хлоудок умеет телепортироваться, понимаешь? Да, он индермы. Он использует силу, бояжью. У меня у вас вообще. Может, люди, давайте не один дом, а каждый все отдельный дом. Пока что да, каждый себе отдельный будет строить. Ты что, дура? Чехо, ты что? Я, конечно, О, понимаю, ты... что у тебя есть сила вояжа, но используй ее хотя бы. У моей Али нету. Вот, Делай да. супервояжа. А люди мы будем по отдельности выживать? Нет, да, мы, да, мы сейчас соберемся все. Сейчас все соберемся, но сначала он, он, они найдут территорию, они скинут там координаты, и в итоге мы придем, и все. Да, бесполезно. Твоя, твоя Али что-то не уж. Короче, бесполезно. А Пошли, Это... используй а? вояж. Вояж, АИЗ, это вот эта координата Да. Вояж, силы вояжа используй. Это, я, это... Я, у тебя Легу? А. Приехала. F3, X, да. приехала. F3, X, да, Фейн, да, да, хорошо. да. Поехали И в Монако. По всем посек на этот лес. Мне нужен этот лес. Что ты воробочек, ты там живой? Hello doc. Да, Через... Используй силу вояжа. Hello Аля, ты что чё, Аля, отцепилась наглая? Она хочет сбежать из рабства. Хлоудок, используй силу вояжа. Она опять отцепилась. Да, Аля, ты наглая. Кто тебе разрешил? Хлоудок, а где Хлоудок? А где Аля? Вот Аля. Хлоудок, поехали. Используй силу вояжа. Что у нас сейчас у Б? Я просто у меня? Аля. А она просто, зубая она зубая, просто рыжая. Шоду. У меня она я просто шоду. рыжая. Заяш, ну. Пусть он зарежет Но лесу. лесу что ли, Нет. Нет. Другое создание. Она еще Ой, дана... вы зарежь эту овцу, пожалуйста. Кто у тебя? Подожди, рыжий. Что может быть рыжим? Ну. И полгода Надо. не прошло. Давай здесь, давайте здесь. Здесь березы порубили. Это идеально. Ой, сотый, так, короче, сейчас Мы подожжем пока они все придут. один пришел, другой пришел Хеллоу-дук Седи Посмотри, вот моя рыжая Аля А вот моя хеллоу-дук Твой только шапка трусился от дождя Смотри, а это моя рыжая Аля Ой, у них любовь Рыжая Аля Короче, начинайте Рыжая Аля это Мартиша, это Мартиша. А это Снежанна. Нет, это это, Ангелу, нет, Снежанна, Снежанна. Это Ангелочек. Мартиша, это девочка у меня. Это Снежанна. Они там целуются уже 5 тысяч, потому что у них Тедди, ты, Ты, Ты, Ты, как строитель. Значит, руби, берешь, дом будет из березы, окей? Дом будет из береза, окей? Где мой пойдем. Ой, не сижана, этот, э... Это Аля, вот, вот да, вот именно. Аля. сброшу. Так, Сержанна тоже пошли. Будешь жить возле у нас этого. -ка. Все кайфу. Я сейчас тебе сделаю Ё, побольше, малышка. У меня почти все виды от Угу, Классненько. Это сейчас ты... я пойду еще... Можно же можете... вот это мой Можно же вот пойдем. Так, так, так. А, нужно найти... И... Воды, воды, воды, воды. Здесь, здесь вода. Моё. и мне сейчас воду найти. О, все нашел океан у нас Океан неплохо я кайфовненько сейчас мы возьмем водички сейчас туда льем Все зальем и чтобы у нас наши наши хорошие пупси щи перед обитания сделать его старую, чтобы он этот. Ну нет, не грустил, не скучал по дому. Мы еще сейчас сделаем старость чудовитания. Я здесь, а? я, я не отходила. Так, мы ему... я тут немного делаю уголок для своих этих анджелы а снижать. Ты что делаешь? Купсик! Это очень через забор прыгает, очень даже далеко. Это Аля, которая через забор прыгает. Это Аля. А вот это вот... Это же Аля. Это же Я знаю, вы не подходите к моему дому, к моему топнюху. если что, можешь эту свою какую-то там ко мне в гости У нее, короче, большая лунка. Гостей принимает, гостеприимная она у меня. Нет, дерево дарила молния. А где мы Тушите, тушите. Мы не позволим наш новый лес сгореть. Тут дождь, тут дождь. Нет. Еще не Лесорубы давайте работаем. Да, давайте начать команда лесорубы. Может, мы же сделаем большой дом, и там будут комнаты? Нет. Нет, мне легче будет сделать свой отдельный домик. Я уже нашел... Я нашел уже местоположение его, его сделаю. Я не знаю, я его где-то здесь. Я, счёт, я просто... чуть подальше отсюда я сделаю. Я вот тут буду делать свой дом. Вот тут yeah. уже все расчешу. я прям сейчас и начну, в принципе. Вот так вот. Эзи, слышишь, я тут делаю, может быть, своих этих... Здесь у нас места хватит для твоей, для моей. Oh. Нет, она у меня скромненькая, она у меня скромненькая. А давайте ну. просто сделаем одну огромную хату и вс. Нет, я сделаю ты... свой Ну, то есть, кого-то запрыгнуть Да почему? Да ну, потому что так вот будет, будет легче. Так будет попасть. Под... Подвал, секретный шкафчик называется. Нет, это уже полукие части полуков. Давайте, я... тедди давай давай? Всё, 30 три а, кто это сейчас говорит? Ах ты ж. говорит Робуш? Кто? А, ну давай-ка с тобой сделаем на двоих дом или там, кто да. сейчас захочется. Давай я с вами, особняк сделаем. Вот этот. Да да да, это я. Okay. Так вот, вот не зря же я все это знал. Все, малышка, теперь у тебя есть свой личный домик. Да, я тебе буду рыбкой подкармливать. Тоня, нам О. повезло у нас Ули, Смотри. Не О. ломайте его только. Я Нет. знаю. Так, ладно, на этом с вами буду заканчивать. до Удачи всем пока-пока.